Здорово, ребята, это Шамшурин, и не только Шамшурин, кстати, тут еще и Тигран, всем привет, вот, э, то есть, постоянно жалобы от мужчин, да, все больше и больше, Вот, то, что у меня седой волос в бороде, все больше и больше то, что, типа, вот, там женщины охренели, что они себя ведут вообще там нагло, неподобающе, без уважения, ну, так опять же, кто в этом виноват, то есть, кто занимается попустительством, конечно же, мужчины, вот. Я все больше наблюдаю такую картину в разных городах, в разных странах там бывшего СНГ, где мужчины позволяют женщинам, ключевое слово мужчины, позволяют женщинам вести себя с собой неуважительно, а потом пожинают эти плоды. Сейчас мы находимся в Белоруссии, и здесь это еще больше видно, здесь такой менталитет, я за это на самом деле очень сильно переживаю, потому что я же тоже как бы частично белорус, <клых> это моя историческая родина, и я постоянно вижу как парочки, там допустим идет девушка с каким-то абсолютно надменным лицом, типа мне вообще пофиг, я одна, она там заходит в ресторан, а за ней рядом бежит вот ее какой-то воздыхатель, может быть ее муж, может быть ее парень. И он вот прям ее вот так вот прям всю, вот, всю обхаживает и так далее. А у нее на лице прям написано, что мне тебя насрать. То есть или мы видели недавно тоже, сидели, обедали. А, сидела девушка такая, сложив вот так вот руки. Такая с надменным таким лицом. Вот, а рядом сидел какой-то черт, который ее там... моя там... То есть... Это настолько неприятно, если бы у меня произошла такая ситуация, меня бы бомбануло, я бы сказал, я бы вот так сделал, ну, типа, не леща, конечно, типа, эй, алло, может быть мне тогда этого не делать, то есть там что-то случилось, что-то что не так, ты почему так реагируешь? Короче, но что меня бомбануло сегодня, вот прям буквально несколько минут назад, то есть я видел э, вопиющий для меня случай, который показывает, что это идет уже с самого раннего детства. И мужчина, это же не только муж, не только парень, не только, кто там, не знаю, сожитель. Это же еще и отец, и вообще человек, который должен воспитывать. Вот. Поэтому, то есть, мы видели такую картину. А, стоит папа, скорее всего, потому что ну, такой взрослый дядечка там, в костюме. И дочка его. Сколько дочке лет, Тигран? Шесть-семь 6, 6, лет, такая маленькая девчушка, такая пухлая. Вот. И, короче... Он ее фотографирует. Она там стоит возле какого-то фона в торговом центре. А ну. Да, и прикол в том, что... Так, сейчас... что ты делаешь? Просто переверни камеру. Да. То есть она стоит вот как чуть-чуть... Вот как как они все вот так стоят. Типа одну ногу вот так вот. типа. И у нее такое надменное, получается, вот такое вот... Надменное лицо такое, знаешь, прям... С каким-то пренебрежением к людям такое... Такое, знаешь, обиженное И вот эта нога, вот эта поза женская Типичная, как они это всегда делают Тут Он еще ей говорит, как надо делать Да, он, то есть, как-то там, вот так встань Вот так встань, то есть Это меня выбесило, потому что для меня Это маленький ребенок, то есть это просто Пиздюк, ну только женского рода Который, в моем должен выглядеть там Улыбающийся, довольным, с бантами Она же не понимает, что происходит Она просто копирует поведение взрослых которое она увидела у своей матери там, может быть, где-то в инстаграме, где-то еще. И это уже начинается с этих пор, потому что из нее уже растет маленькая, блядь, звезда, понимаешь? Звезда полей кукуруза. То есть И когда она вырастет, потом ничего удивительного не будет в том, что она будет охеревать, потому что мужчины позволили ей это. Начиная с ее отца, который бы... Я бы на месте отца сказал, я, алло, давай-ка встань нормально, улыбнись, это что за поза такая вообще? Потому что люди не думают о последствиях, которые могут произойти дальше от их попустительства. Поэтому ничего удивительного, если с самого детства это начинается внушаться женщинам, да еще и каждый мужчина как бы позволяет ей вести себя так. То есть тут реально это выглядит так, как будто это королева, и я ее какой-то вечный верный слух. Мы постоянно слышим, идя по улице, как они разговаривают. Чего она там сегодня говорил? Он говорил, чувак, с соседним столом. Все слышу, что хорошо хорошо я все слышу я все понял да да да там что такое не сердись женщины они как бы не понимают что так быть не должно То есть они на самом деле сильно-пресильно как бы ошибаются но чья еще раз святая обязанность им это объяснять не объяснять как на доске с указкой а говорить так и э, алё так себя вести нельзя мотивировать пообъяснять почему так себя вести нельзя поэтому когда вы ноете что женщины охерели, что они себя ведут с вами неуважительно и так далее. Только вы в этом виноваты. С помощью своего бездействия вы это поддерживаете. Тут еще Тигран хотел добавить немножко к этому видео более таких дальновидных, серьезных вещей. Но по поводу этого отца, который вот со своей дочерью там снимал. Самое плохое, что он даже не понимает, что то, к чему он ее приучает, по сути, ну, губит ее будущее. Это будет, по сути, через лет... 15-20, она станет очередной, как сейчас модно говорить, РСП, Эреспэх. потому что э, с таким видением жизни ну, вряд, вряд ли, ли долго как... продержится да. Да, семья. Или она там не выдержит уже, или он, скорее всего, не выдержит. Вот. А про сына? А да. другой отец? Да, другой отец может также он этот воспитывает дочь так, а другой будет воспитывать сына своего, тифика, назовем это так. Додика. Который будет на такие вещи смотреть нормально. И, естественно, чем такой союз в итоге закончится? Я так подозреваю все-таки с большой вероятностью, что он ничем хороший. Ну, поживут они годик ради своих Детей ребенок. нарожают, да. Вот, может, два. И на этом все. Как сейчас. Вот это просто... Почему нас это все избесило? Потому что мы понимаем, к чему это в итоге приведет. А они нет. Я не понимаю, почему люди этого не понимают. Но неужели какой-то коротковременный эффект там звезды или еще чего-то важнее, чем на самом деле... В целом общая жизнь, семья, там, дети, родственники, близкие, друзья. Короче, для того, чтобы это научиться понимать, потому что это настолько глаз замылился, ссылка внизу, да, ждем вас на практике. Те, у кого уже есть дети, обязательно воспитывайте их с нормальными человеческими ценностями. Все, пока. Всем пока.